Почему встречаются мужчины, которые хотят женщину даром? Или, сделав несколько шагов, там, я не знаю, подарив цветы, какой-то маленький подарочек, они уже приглашают на свою территорию домой или хотят на ее территорию домой. И, конечно же, с мыслью о близости. Ну, во-первых, у мужчин, у таких, инфантильное мышление, их никто не обучал тому, что есть такое понятие, как ценность времени. Ценность времени женщины. Как ценность женщины. Для них все должно быть даром. Да? то есть Женщины, которые встречают часто таких мужчин, задумайтесь, а где вы что-то хотели даром? Да? то есть Это обычно пролетает по карме. Как только женщина понимает, что все имеет свою ценность, идет энергообмен, то мужчины такие просто не появляются в жизни.